Да не жаждал той воды, что даешь? Только ты, это ты меня зовьешь, это ты за мной идешь, Это ты мое сердце влечешь, Это ты бладинок, это ты меня привлек, это ты мое сердце зажжешь. сердце влечешь. Это ты был одинок. Это ты меня привлек. Это ты мое сердце зашёл. Это ты меня завёл. Это ты за мной идешь, Это ты мое сердце влечешь. Это ты был одинок. Это ты меня привлек.